Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Наверное, ты не догадывался, что NFT могут генерировать сумасшедший пассивный доход. Совсем недавно киберконкс, например, позволял получать абсолютно пассивно 800 долларов в день. Для этого нужно было просто купить эти NFT и держать их. Таким образом, инвесторы в киберконкс ежедневно получали токены Банана. Банана токен — это нативный токен экосистемы киберконкса. Пользователь Фуллова пишет о своем опыте. Он купил всего лишь 2 NFT от Киберконкс за 1,3 эфира каждый в апреле. Но когда эти NFT взлетели в цене до 41 эфириума, его пассивный доход в банано-токенах достиг 10 тысяч долларов в месяц. Абсолютно пассивно. Конечно, сейчас Киберконкс достаточно дорогой. Его минимальная цена почти 6 эфириумов. Или же около 20 тысяч долларов за штуку. Однако в начале продаж его цена была около 1 десятой эфириума. И именно по таким ценам мы и должны искать NFT, которые станут новым Киберконгс. И сегодня я поделюсь с тобой пятью способами зарабатывать деньги с помощью NFT на абсолютном пассиве. Минимум 50 долларов в день. Мы поговорим, во-первых, про стейкинг NFT. Во-вторых, про NFT-раздачи в долларах. Про и NFT, сдачу NFT в аренду, майнинг NFT, да, есть и такое. И, наконец-таки, разделение доходов NFT проекта между его холдерами. Конечно же, я поделюсь с тобой и примерами NFT проектов для каждого способа пассивного заработка, но это не будет финансовым советом, только лишь примером. Если тебя интересует тема заработка в интернете, в частности на криптовалюте и NFT, почему бы не поставить этому видео лайк? Это помогает каналу расти, а мне все всегда очень приятно. Также не забудь подписаться, если ты здесь впервые. Здесь мы регулярно говорим о том, что происходит в мире криптовалюты. Для тебя это два клика мышка, а для меня мечта набрать 1 миллион подписчиков, которую ты можешь приблизить. Начнем с того, что я называю долларовой раздачей NFT. Без понятия, существует ли для этого какой-то официальный термин, поэтому называю это как хочу и как понимаю. Как это работает? NFT проект запускает свой собственный нативный токен. На примере того же Конкс у них есть банана токен, нативный токен их экосистемы. Холдеры NFT Киберконгс в результате получают награду в виде банана токенов, а это 10 банана токенов в день. Обычно награда раздается ежедневно, но для некоторых проектов может быть и ежемесячная раздача. Этот способ может быть очень профитным для пассивного дохода, если соблюдается два условия. Во-первых, сам NFT растет в цене, а во-вторых, нативный токен NFT, например, банана токен, тоже растет в цене. В итоге, получая 10 бананов в день, за месяц ты получаешь 300 токенов банана, которые сейчас стоят 20 долларов штука. 300 банана токенов это около 6000 долларов. Но представь, если их цена вырастет до 100 долларов, это будет уже 30 тысяч долларов. Просто за то, что ты холдишь NFT Киберконкс. Кстати говоря, когда я начал записывать видео, они стоили 17 долларов. Неплохо выросли, пока я писал сценарий. Но Киберконкс это уже супер дорогой NFT, скажешь ты. Теперь ни в коем случае не финансовый совет. Я не призываю тебя покупать эти NFT, но для примера можно взять такой NFT проект, как Bear X Labs. Это более 3000 генезис медведей, чья стоимость начинается от 0,08 эфириума или же около 300 долларов на данный момент. Если ты холдишь BRX NFT, ты получаешь 10 нативных токенов этого NFT проекта, который называется RootX. Их стоимость сейчас около 60 центов за монету. Это значит, что если у тебя будет 10 таких NFT, ты будешь получать около 60 долларов в день или же 1800 долларов в месяц пассивного дохода. Но что очень важно, это то, что что эти цифры постоянно меняются и зависят от курса токена root x. Если токен будет падать в цене, то и доход будет меньше. Если он будет расти, то и доход будет выше. График RootX показывает нам, что объем торгов не очень высокий, а цена продолжает падать. Поэтому, прежде чем сразу же инвестировать в любой NFT проект, лучше бы оценить его перспективы, хотя бы просто открыв график нативного токена. Даже на их сайте написано, что токен Root не имеет экономической ценности и создан чисто для фана. Кажется, создатели BRX четко следуют всем правилам пассивного дохода на OpenSea. Еще похоже, что рано или поздно регуляторы начнут понимать пассивный заработок на NFT как доходы от ценных бумаг. В США все, что удовлетворяет положение теста Хауи, является ценной бумагой. Что это за положение? Первое Существование инвестиционного контракта, то есть это должно быть вложением денег. Второе инвестирование в общее предприятие. Третье. Ожидание прибыли от этой инвестиции. И четвертое, прибыль зависит не от твоих действий как инвестора, а от действий команды проекта, в которые ты инвестируешь. Это значит, что NFT могут быть признаны в будущем ценными бумагами, особенно те, которые предлагают пассивный доход своим инвесторам. Именно поэтому, если почитать правила самой популярной торговой площадки для NFT, OpenSea, построенной на блокчейне Эфириума, мы можем найти там положения, в которых запрещается реклама NFT проектами возможностей пассивного дохода с помощью NFT. OpenSea просто не хочет иметь дело с комиссией по ценным бумагам и биржам США в случае, если комиссия начнет запрещать пассивный доход на NFT. Поэтому сейчас пассивный заработок на NFT это немного дикий за. Запад. Именно поэтому нужно быть осторожным и не вкладывать сюда те деньги, которые нельзя терять. Исходя из этого, это видео не финансовый совет, а только лишь образовательный и познавательный контент. Не более того. Теперь, когда мы с этим разобрались, давай продвигаться дальше. Ведь нас ожидает второй способ получать пассивный доход на NFT. Этот способ я называю разделение дохода на NFT. На этом уже зарабатывает, например, спортивная организация UFC, в которой спортсмены получают 50% дохода от продаж NFT. Итак, откуда же у NFT проекта деньги? Есть два варианта, либо от прямых продаж NFT на макетплейсе, либо с помощью роялти. Некоторые NFT проекты разделяют эти доходы между держателями NFT в качестве благодарности за то, что холдеры остаются частью сообщества NFT проекта. Интересно то, что такой способ пассивного заработка может немного уменьшать твои риски как инвестора в NFT. Что я имею в виду? То, что со временем, если проект не соскамится, за счет пассивного дохода ты сможешь компенсировать стоимость самого NFT токена, а может быть даже навариться сверху. И это отлично, ведь тогда ты начнешь меньше переживать насчет стоимости NFT, который ты купил, потому что ты ее уже отбил. Ну а теперь, как обычно, пример такого NFT проекта. И это Noia DAX Collection. Это коллекция из тысячи NFT, которые чем-то похожи на CryptoPunk с только сутками. Я узнал о них, листая твиттер и найдя вот этот комментарий. Какой-то пользователь пишет, всегда настроен побычи по отношению к Noia DAX, одни из самых оптимистичных разработчиков, 100% разделения роялти между NFT-холдерами плюс 51% разделения прибыли с рынка NFT. Учитывая то, что предложение этого NFT всего лишь 1000 штук, доходы с роялти будут выше, чем обычно. Конечно, этот доход сильно зависит от объемов торгов, плюс порог входа до. Достаточно большой, от 5 до 6 салан, а это около 1000-1200 долларов. Но все-таки не 5-10 тысяч долларов, как у Киберконкс. Кроме распределения доходов с роялти между холдерами, уже в этом году Noidax запустит мост между блокчейнами Саланы и Эфириума. Это позволит DAX торговаться также и на самом крупном маркетплейсе на базе Эфириума – OpenSea. И 51% дохода с OpenSea также будет распределяться между холдерами DAX. Итак, этот пользователь настроен по быче по отношению к Noe Dax. но как вообще понять, бычий ли проект или нет? Чтобы понять это, нужно ответить на несколько вопросов. Первый. Как обстоят дела у этого проекта с выполнением дедлайнов разработок, записанных в дорожной карте? Часто ли они не успевали что-либо в срок? Второй вопрос. Относится ли команда к обратной связи с аудиторией серьезно? Если да, то как они реагируют? И третий, последний вопрос. Каково настроение сообщества этого NFT проекта? Счастливо ли оно или расстроено? Ребята, NFT-проекты – очень молодая индустрия, и поэтому они могут быть очень волатильными, даже гораздо более волатильными, чем биткоин. Их цена может колебаться от сотой эфириума до 100 эфириумов. И если что-то в проекте пойдет не так, их ценность может обрушиться очень сильно. Поэтому, если ты собираешься покупать NFT-проекты ради пассивного дохода, мало ли, вдруг тебе очень сильно хочется, удостоверься, что ты внимательно изучил этот NFT-проект, в который собираешься инвестировать. Также важно перед этим активно следить за социальными сетями этого проекта, например, за Твиттером или Дискордом. Это поможет тебе понять, что ты не упустил ничего важного насчет этого проекта. Ведь на этом рынке есть куча возможностей и нет никакого смысла инвестировать в NFT проект, в котором тебе что-то не нравится. Я оставлю у себя в Телеграме инструкцию, как по пунктам исследовать любой NFT проект, прежде чем его покупать. Ссылка будет в описании. Поверь, для тебя это будет очень, очень полезно. Следующий способ пассивного заработка на NFT это стейкинг NFT. Некоторые NFT проекты позволяют тебе в личном кабинете прямо на их сайте лочить NFT и получать за это проценты. Это почти то же самое, что залочить какую-либо криптовалюту под стейкинг. И это как депозит в банке, грубо говоря. Только это депозит в NFT и не в банке, а на децентрализованном блокчейне. За стейкинг NFT ты будешь получать проценты в нативном токене NFT проекта, который ты выбрал. И это очень умный ход, не только в плане дохода своих холдеров, но и их лояльности. Ведь так инвестор мотивирован не просто купить твой NFT, но и держать его на длинную дистанцию. Пример такого NFT проекта ты уже видишь у себя на экране. Это Wolfs NFT. Достаточно молодой проект, но у них уже есть веб-сайт, а также твиттер, у которого 40 тысяч подписчиков. То есть аудитория уже достаточно большая. У них также есть свой собственный нативный токен – АВУ токен. Они сами говорят, что этот токен является частью экосистемы и не имеет экономической ценности. За стейкинг вулс NFT инвесторы смогут получать 10 токенов АВУ в день. Пока что этот токен не торгуется, но в первом квартале 2022 он будет запущен так же, как и стейкинг вулс NFT. Теперь переходим к очень интересному способу пассивного заработка на NFT. Он называется «майнинг NFT». Как это работает? Ты покупаешь NFT, стейкаешь его и получаешь за это часть дохода с майнинга этого NFT проекта. Ничего не понятно, да? Ну давай по-простому. Простыми словами, это все равно, что покупать часть мощности майнинг фермы, которая добывает крипту, майнит крипту, и получать за это часть дохода с этой майнинг фермы. При этом твоя часть в этой майнинговой компании подтверждена владением NFT. Надеюсь, так стало понятнее. Есть и такие NFT-проекты, которые позволяют зарабатывать на майнинге. Это, например, Enigma Economy NFT. Она предлагает именно такой способ пассивного заработка своим холдерам. Что это такое? Это коллекция NFT, которая майнит Эфириум, Bitcoin, а также некоторые DAO-токены. А это значит, что за владение Enigma Economy NFT ты будешь получать пассивный доход не в нативном токене, как, например, RootX X или AVU, а в биткоине, эфириуме или в DAO-токенах. Количество получаемой тобой криптовалюты будет зависеть от двух факторов. Первое – редкости NFT, которые ты купил. И второе – цены эфириума, биткоина или DAO-токенов, которые будет выплачивать тебе Enigma. Скажем, эфириум будет стоить 4000 долларов, а ты зарабатываешь по минимальной ставке около 0,5 эфира в год. То есть где-то 2000 долларов. Чтобы зарабатывать 60 долларов в день, тебе придется купить где-то 10 таких NFT. По самой дешевой цене 0,25. 25 сотых эфириума, что в целом около 11 750 долларов. 11 750 долларов вложения для того, чтобы получать 1800 долларов в месяц или же около 20 000 долларов в год, абсолютно ничего не делая. Похоже на хорошую сделку, не так ли? Но опять же, NFT-индустрия очень молодая и волатильная, поэтому никогда не ожидать нее только лучшего сценария, ведь могут случиться и худшие. И, наконец, последний способ, который я хочу обсудить, это сдача своих NFT в аренду. Да, их можно сдавать в аренду, и особенно часто этот способ встречается в криптовалютных играх формата «Игра и зарабатывай», где ты должен купить NFT прежде, чем начать играть в игру и зарабатывать на своей игре. Как только игра становится популярной, эти NFT становятся супер дорогими. И вот здесь, как ты догадался, приходишь ты со своим NFT и сдаешь его в аренду новым игрокам. И ты можешь зарабатывать на этом пассивный доход. Один из любимейших моих игровых проектов это Vulcan Forged. И он уже делает это возможным в одной из шести своих игр. Земля Вулкан Forged это NFT, который ты можешь сдавать в аренду. Эта земля нужна игрокам и те из них, кто не может позволить себе покупку этой земли, могут взять ее в аренду. И кстати говоря, играя, уже отбивать ее стоимость. И это очень важно, потому что в NFT-макетплейсе Вулкана некоторая земля достаточно дорогая и достигает почти 900 токенов PYR. При курсе в 15 долларов 85 центов это где-то 15 тысяч долларов, но на пике эти токены стоили почти 50 долларов, а NFT-земля в игре достигала где-то 40-45 тысяч долларов. NFT-земля в виртуальной и криптовалютной игре за 40 тысяч долларов. Да в реальности можно купить за 20 тысяч долларов в каком-нибудь штате Айова. Сдача в аренду NFT это любимый мой способ заработка. Ведь если я хочу поездить на суперкаре, я просто возьму его в аренду на пару дней, потому что не хочу напрягаться его содержанием, а покайфовать ездой хочу. Итак, ключевым моментом пассивного заработка на NFT является детальное исследование этих NFT перед тем, как с ними связываться. Конкретный NFT проект, который тебя интересует, это предмет твоего тщательного исследования как его исследовать в моем телеграме есть подробная инструкция переходи по ссылке в описании и, кстати подпишись нас уже почти 60 тысяч телеграме хотелось бы добить эту круглую цифру спасибо а меня зовут богатейший ди если это видео было для тебя интересным или полезным если ты узнал что-то новое обязательно поставь лайк это поможет каналу расти а мне находить мотивацию для создания нового контента также подписывайся на канал Телеграм